День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов. Очередной ролик из серии просто о фотошоп Сегодня я вам расскажу как вырезать картинку со сложным контуром Картинку имеющую мелкие детали Которые обычным инструментом, о котором я вам уже рассказывал Инструментом перо вырезать достаточно сложно Вообще-то для наших задач создание своими руками красивых значков, превьюшек для роликов на YouTube. Эти значки имеют небольшой размер, поэтому особого качества вырезания здесь не требуется. Вот только поэтому инструмента Перо, которым я пользовался и пользуюсь, в принципе мне хватает. Напоминаю, что вам нужно для того, чтобы вырезать часть картинки с использованием инструмента Перо. Щелкаем на Перо, выбираем правой кнопочкой обычное Перо и щелчками мышки при необходимости увеличивая часть картинки, а проще всего это делать, нажимая комбинацию клавиш Ctrl плюс или Ctrl минус, да, выбираете вот. нужный себе масштаб и начинаете спокойненько щелчками обводить нужную часть вам, обводить нужную часть. Обвели, не забудьте соединить две точки, это может быть самое сложное. Получилось выделение, теперь чтобы выбранную часть картинки Вырезать вам необходимо щелкнуть правой кнопкой мышки и выбрать инструмент ⁇ Сделать выделение ⁇,⁇ Make Selection ⁇ В принципе, установки можно оставить стандартные. Вот появилось выделение. Значит, у Photoshop, кроме инструмента ⁇ Перо ⁇ есть еще несколько инструментов, которые позволяют делать выделение. Вот чем интересен Photoshop? Своим обилием инструментов и... Одно и то же действие можно решить с помощью разных инструментов, поэтому появляется такое разнообразие действий. Вот, в принципе, только из-за этого эта программа для многих кажется очень сложной. Как еще можно выделять? Ну, для выделения простых э, частей можно использовать инструмент выделения прямоугольной части, картиночки, что мы тоже с вами делали. Выбрал прямоугольничек, пожалуйста, выбрал прямоугольник. Кстати, отмена выделения. Select... Можно выделять круглую часть. С выделенной частью вы уже можете делать, что хотите. Например, буксировать ее куда-нибудь и так далее. А для выделения контурных картинок, сложных картинок, можно использовать лассо. То есть в Photoshop есть лассо. Причем лассо есть одно очень интересное, вот такое магнитное. Этим инструментом удобно выделять контур картинки из-за того, что э, сам инструмент... В принципе напросто вы его просто ведете и он сам определяет точки. Выделение с помощью лассо мне не очень нравится пользоваться. Потому что, еще раз повторюсь, для моих задач я не вижу принципиальной разницы между инструментом, которым пользуюсь я, перо. Но если вам нужно выделить картинку с мелкими деталями, ну, например, как здесь у меня сейчас волосы, да, аккуратно сделать с помощью инструмента перо или инструментов выделения областей не получится. Особенно, если вы эту картинку затем будете использовать в каком-то большом формате, где все эти неточности выделения будут видны. Поэтому вам желательно использовать инструмент, который я вам сегодня покажу, очень хороший инструмент, инструмент работы э, с масками. Чтобы начать работать, я загружаю фотографию, вот я ее загрузил, если на слое стоит замочек, я его открываю, нажимаю на замочек, вот, и включаю режим работы с быстрой маской. В инструментарии Photoshop есть вот такой в конце инструментов значок быстрая маска либо можно нажимать на клавишу Q все вот я включил этот инструмент теперь что мне нужно сделать мне нужно взять кисть возьму вначале жесткую кисть вот такую достаточно крупного размера и начну этой кистью зарисовывать, вот я сейчас как раз и накладываю маску все что я заштриховываю это и есть моя маска то что я буду забирать с этого слоя вот можно не спеша а аккуратненько зарисовывать варьируйте размером кисти которые вы работаете делайте ее побольше поменьше вот сразу чтобы я много выделил то есть держу левую клавишу мышки и просто напросто обвожу нужную мне часть для более точной обводки Изменяем масштаб, нажимаем Ctrl плюс, Ctrl минус, выбираем размер мышки, кисточки нужные вам и аккуратненько все обводим. Если вы случайно залезете за край объекта, ничего страшного, я покажу, как это исправить. Хотя можно нажать комбинацию клавиш Ctrl Z или... Вот смотрите, опс, провел Ctrl-Z, либо изменю правка, отмена хода. И то, что вы испортили, сразу же отменяется. Но всегда можно будет подправить. Вот таким вот образом, меняя масштаб, выбирая нужный размер вам кисточки, вы аккуратно обводите ваш объект. Вот я сейчас специально заеду куда-нибудь, чтобы показать, как еще можно исправлять. Вот, например, я здесь заехал лишнее. Кроме кисточки, вы можете использовать инструмент ластик. И ластиком вытирать то, куда вы заехали. Все очень просто, очень наглядно. Выбираем ластик, резинка. Вот он, этот инструмент, обычный ластик. Правой кнопкой открывается вот эта вот менюшка. Прижимаем левую клавишу и начинаем вытирать те части, которые я заехал. Опять же увеличиваем, уменьшаем масштаб и подтираем те части, куда я заехал. Вот таким вот образом. Снова беру кисточку и начинаю дорисовывать то, что у меня еще закрашена вот остались у меня самый сложный элемент это волосы да вот посмотрите как хорошо здесь можно поступить с волосами вот то что меня ровным цветом я закрашиваю жесткой кистью потом я могу взять не жесткую а размытую кисть немножко уменьшить ее размер и уже начинать дорисовывать это вот такой размытой кисточкой проводить какие-то вещи размытой кисточкой вот таким вот образом размытой кисточкой я дорисовываю мелкие элементы можно поступить еще интереснее взять вид кисти какой-нибудь в стиле вот таких вот лепесточков небольшого размера вот такого да и вот уже такой кисточкой начинать доделывать какие то уж очень выделяющиеся элементы вот если вы куда то заехали очень много захватили берите ластик ластик тоже есть мягкий с мягкой границей Например, вот такой мягкий ластик. Делайте его поменьше и начинайте мягким ластиком что-то аккуратно подрисовывать. То есть удалять те элементы, которые вы захватили. Работа достаточно кропотливая, но позволяет сделать очень интересное, необычное выделение. Ну, я больше выделять не буду, принцип, надеюсь, понятен. Используя кисточку, различные стили кисточки берите, выделяйте какие-то интересные тонкие элементы. И ластиком, если уж далеко заехали, тоже меняя вид ластика, подтирайте что-то неаккуратно не э, зарисованное. Значит, после того, как вы выделили, Нужную часть вам. Нажимайте еще раз на быстрая маска. Смотрите, что происходит. Ваша часть выделяется. Если вам нужна сама девушка, как в моем случае, да, я меняю выделение. Говорю, select, инверсия выделения. Вот, я выделил именно саму девушку, да затем выбираю инструмент выделенная область правой кнопочкой щелкаю на выделенном инструменте и говорю вырезать на отдельный слой и смотрите что у меня получилось вот моя почти аккуратно вырезанная девушка теперь вы ее можете сохранить и использовать, использовать в каких-то своих инструментах при создании каких-то картинок. Вот давайте я сейчас открою какой-нибудь имеющийся файлик. Вот такой вот файл. И сейчас вот такая вот картинка. Я сейчас сюда наложу свою вырезанную девушку. Опять же включая режим многооконности, перехожу на слой, где нужная мне картинка вот с вырезанной девушкой инструмент перемещения прижимаю левую клавишу и перемещаю ее куда мне нужно снова возвращаюсь в однокомный режим опять же той же самой буксировочкой располагаю девушку на нужное мне место вот что у меня получилось не забывайте пользоваться классным инструментом трансформация позволяющим изменять размер и положение вашей картинки друзья если вам понравился этот урок если у вас возникли вопросы пишите в комментариях под данным видео будет еще один урок в котором я расскажу как сделать вот эти вот границы переходов между картинками более плавными как очертить контуром эту картинку как сделать тень вот с моей точки зрения всех этих инструментов более чем достаточно для того чтобы делать какие то коллажи для постов в социальных сетях делать хорошие значки для ваших видео. Спасибо большое всем, кто досмотрел. Всем удачи. До свидания.